Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Сегодня я хочу показать вам один инструмент, который недавно приехал к нам в магазин. Taylor 114E. И только посмотрите на этот красивейший внешний вид инструмента. Корпус изготовлен из многослойного ореха, что делает его неприхотливым для нашего сурового климата. Раньше в этой серии гитар при изготовлении грифа использовали древесину сапели, сейчас используют клен. И как раз в этой модели гриф изготовлен из клена. Ну красиво же вообще. Накладка на голову грифа и на сам гриф из черного дерева эбони, струнодержатель тоже из черного дерева эбони. А верхняя дека изготовлена из массива с ели на обечайке установлены три крутилки вертелки общая громкость верхние частоты и низкие частоты у датчика есть одна интересная особенность мы можем его регулировать хотим чуть-чуть побольше баса подкрутили и все нормально звенит хотим побольше верха тоже подкрутили и лобаем во все стороны что еще удобно на этой гитаре установлены держатели для ремня сразу с двух сторон зацепил и погнал играть И к этой гитаре применены все те технологии Тейлор, о которых мы рассказывали вот в этих видео. Не вижу смысла повторяться, переходите по ссылке и глядите эти видосы. Создатели этого инструмента сделали реально пушку-бомбу. Они сделали эту гитару максимально адаптивной для нашего климата. Эта гитара очень классная и удобная, с шикарным богатым звуком. Подойдет как новичку, так и профессионалу. В целом, это очень популярная модель. Все эстетически красиво, очень аккуратная сборка, глаз любуется. Лады закатаны, ничего не мешает при игре. Смотрите, к этой гитаре еще идет просто лютейший чехол, в нем можно вообще с горки кататься. Только посмотрите, у меня пуховик хуже, чем этот чехол. Кармашки, е сюда можно вообще положить все. И тетрадки, и дробовик, кому че. Чехол очень легкий. Можно как на плечики надеть, так и в ручки взять. Вот что я вам скажу. Инструмент сбалансирован как для нашего климата, так и по звучанию. Во-первых, само дерево делает его более универсальным. А во-вторых, то, что вы можете поиграться с датчиками и настроить все, как вам нужно. Если вам нужен достойный инструмент, то вы обратились по адресу. Вам стоит прийти и поиграть на нем, и вы влюбитесь в него за 10 минут. А может за 3. Заходи на наш канал. Там очень много интересных роликов, ставь колокольчик, подписывайся на нас, ищи нас в соцсетях. С вами был Ян и магазин рок Rock'n'Roll. Всем пока!